Вас друзья, подруги на своем канале Кассандра Астра. Итак, перед вами видео под названием Подсказки от Кассандры. Подсказки будут на тот срок, на какой вы вот хотите? Вот вы загадайте какой-то срок, а я буду рассказывать, что там может яркое всплыть, какие темы могут как бы оголиться или прозвонить, скажем так. Вот перед вами, перед вами 1, 2, 3, 4, как по кругу, лежат цифры. Пожалуйста, не напрягаясь, спонтанно загадайте свою цифру и мы начнем. Под видео будет тайминг и вы найдете свою цифру и получите именно свою информацию. Итак, загадывайте. Сегодня подсказки будем получать на Инна и на Таро. В общем, во все, во все колокола будем бить, чтобы получить для вас информацию. Итак, информация для тех, кто загадал цифру один. Итак, подсказки от Кассандры. Дорогие мои, как всегда напоминаю, что личную информацию лучше получать на личной консультации. Два, вот так. Угу. и еще возьмем подсказку от матери природы, от кам камушки будут нам помогать. здесь так вот покушаем так о две вышло вот так положим положим давайте вот так ох что-то упало но нам это не мешает так и давайте берем подсказки ох как улетели ускакали и так цифра один скажу так что какие-то, э, если вы сейчас находитесь в тягомотине и что-то застряло, ощущение болота, скоро вы очень резко вылетаете из этого болота, и судьба и жизнь вас ввергает в какие-то э, в, в ситуации, в разборке, может быть, даже. Начнутся немножко психи внутри, такие волнения. То есть амплитуда будет зашкаливать. Хочу сказать так, если... Возможно, если вам какой-то мужчина обещал, но что-то не помог, возможно, это будет вы эти обещания, ну, обещание что такое, или какой-то договор, какие-то обязательства, то, возможно, вам придется вышибать, выбивать из-под него и от него эти какие-то обязательства, ну, вот, выполнение их. Ну, я хочу сказать, что э, в этих картах я любви не вижу, Поэтому карты говорят, моя подсказка от Кассандры и от Таро, не спеши, э, все равно тебе жизнь предоставит право высказаться, право что-то предъявить, свои претензии. Но в общем-то э, через 2-3 недели, я бы так сказала, на, начинается более энергичный период, когда... когда ну, когда все-таки дела складываются, что-то происходит, и это все равно вам по-любому нужно. То есть вы выбираетесь из какого-то болота, да? Вот, что тут, как бы я бы сказала, не надо включать пофигизм, не надо включать какую-то гордыню, не надо завышать э, свои... Ну, возможности, скажем так. Не надо быть думать, что вот так все легко, а на самом деле, может быть, не все так легко. Да? И надо такой совет еще тут, карты Ленорман дают, карта Солнца, оберчайся, объявляй миру, что ты хочешь, не молчи тут в тряпочку, а ты выскажись, а ты покажи, что у тебя тоже есть зубы, а вот пора. Возможно, это еще подсказка, что... Скоро вы куда-то поедете на пляж, допустим, загорать это тоже. По-любому, кстати, эта карта, она и движения, и поездки, и командировок, и что хотите, вот можно. Но, допустим, скажу такую подсказку. Если с ракурса какой-то поездки, то там, то там э, все равно по-любому там какая-то разборка будет связана или с деньгами, или что. Какую-то там историю вы пройдете даже вот в поездке, я бы вот так сказала, и сегодня дополнительная будет подсказка дорогие мои цифра 1 как ты к людям так и они к тебе в цифре 16 и 17 пора начинать и хватит стесняться свои возможности хватит стесняться своих возможностей вот смотрите даже эта подсказка из бабушкиной шкатулки она то же самое она подтверждает карты. Оберчайся, как солнце, выходи из-за туч, выходи из темноты и заявляй миру, и чтобы создатели твои знали, и какие-то третьи, четвертые силы, и, может быть, умершие предки тоже начинали больше тебе помогать. Они подумают, вот ей это надо, вот ему это надо. И смотрим теперь камушки, да. Что камушки, говорят? Особенно, может быть, надо что-то требовать или брать в помощники, родню по маме на бабушке маминой линии. Потом камни говорят, выходи в свет, иди и охоться, иди и забирай свое какое-то богатство. Ты близко, ты рядом. Возможно, это связано даже с каким-то наследством, возможно, которые будут объявлять... Ну, не раньше, чем через три недели что-то узнаете в теме каких-то наследств. Потому что именно камень богатства, дорогие мои, вышел в цифре 1. И вообще цифра один это начало. Начинай, иди, хватит спать. Вот такие тут подсказки, дорогие мои, были вот вам. Цифра один. Возьмем цифру 4. Будем нестандартно. Так, цифра четыре. Итак, какие же подсказки от Кассандры? Что тут я вижу, что нам Таро заявляют? Таро заявляют, что, возможно, вы где-то спешите. Возможно, вы где-то перефантазировали. Хорошо это или плохо, уж не знаю. Возможно, даже какая-то поездка скоро будет. Но она какая-то не даст... Ну, скажем так, она может не дать вам тот, то, зачем вы поедете в полном объеме. Эта поездка может вас разочаровать. Ну, в смысле, у вас будет ощущение недоделанности дела, недоконченности какой-то истории. Вот. Если поездка связана с любовью, с знакомством, допустим. Я бы сказала, что тут как-то не очень, потому что тут семейные карты лежат не так, как нужно было бы. И вообще хочу сказать, уважаемая цифра 4, те, кто загадал цифру 4, хочу сказать, возможно, в ближайший месяц не ваше время, возможно, с момента просмотра, как вот открыли это видео, неважно в каком году и в каком месяце вы открываете. Это вот вам личная информация, да? Возможно, еще не срок что-то начинать. Что-то вы хотите начать, но оно не начинается по какой-то причине. Или хвосты какие-то у вас есть, или долги. Если вы давно не можете это начать, может быть, тогда обратитесь ко мне на личную, да, платную консультацию уже, как говорится, маститого астролога. там будем смотреть по всем статьям, вас прозвоним, все узнаем, да? Так, еще хочу сказать, что вот какая-то у вас идея, она может быть как бы фикс... Но она немножко недовы... недовыкристаллизована. Вот этот камушек горного хрусталя, он говорит, возьми лупу и что-то рассмотри. А в вот твоей идее, возможно, есть то, что тебя тормозит, и ты не можешь в, это... в этот процесс войти. Ты что-то там нагромоздил, нагромоздила, и слишком много сразу хочешь, или вот очень большой объем. Это как недавно ко мне приехала клиентка, она, правда, уже год назад у меня была, человек среднестатистически, но вот она взяла в кредит большую машину, и вот через 4 месяца ей захотелось еще кредит взять и, и дом какой-то, недвижимость купить. То есть, дорогие мои, давайте не хвататься за все. Это я вам как пример прив... ну, привела. Ее мужчина, кстати, даже испугался вот этого процесса. Жизнь в долгах, как в шелках, он не захотел так жить. То есть, дорогие мои... Берите померные себе какие-то ноши. В кредит-то можно влезть. А чем это все закончится? В ближайший месяц кредиты точно не берем. Вот такая подсказка. И вообще хочу сказать, что у вас через месяц-полтора какие-то перемены есть. Но они вдалеке маячат, будут перемены. И в теме любви, и в теме какой-то перемены, перестройки. Даже так сказала. Надеюсь, это не связано здоровью. со здоровьем. Почему я так говорю? Потому что тут камень ангела-хранителя, он лег сюда. То есть ангел, даже хранитель вам говорит, не спеши в этой теме. Что-то там не продумано, кто-то там лишний в этой схеме. Не нужен тебе нахлебник, не нужна тебе кровососка какая-то, пиявка. Вот тут разобраться, да. И, может быть, да, пока с недвижимостями мы не спешим. Вот, ну, не спешим, дорогие мои, да. А Вот сюда положим. Спешим, э, в смысле ускоряться можно в своих возможностях. Э -э, рассчитывать на свои силы в первую очередь. Не на банк, не на дядю Васю, которая одолжит, а вот на себя сказать, что я могу. Я пока могу копить. Раз вот Кассандра мне сказала, не спеши, я какие-то ресурсы подкоплю, они мне потом для мощного рывка обязательно пригодятся. Потому что... Якорь это карта стабильности, стабильности, то есть она будет, подожди, не спеши, так что сейчас можешь или не тот объект взять, или не по той цене взять, или вот даже вроде если кажется, там землю, землю продают, а потом выяснится с какими-то проблемами эта земля, или к ней какие-то коммуникации нельзя через чужие земли, через разрешение провести, то есть там не так все просто, как кажется. Подсказка. Моей, из шкатулки моей бабушки, скажем так, не искушайся, заглядываясь на чужие владения. То есть не искушайся заглядывать, есть. Если... На друг... на... У кого какая машина, у кого там какие шмотки, кольца, не искушайся Лучше подумай, какие новые знания тебя обогатят. Видите, как вот интересно тут. Мне очень нравится. То есть не спешим, дорогие мои. Если совсем хотите спешить, и вы не понимаете, почему не надо тут спешить, обращайтесь ко мне на консультацию. Теперь на повестке... цифра 2 очень интересный камень тут прокатился по вашей так сказать цифре сейчас будем разглядывать вообще хочу сказать что у вас очень интересный период начинается или он уже даже продолжается он такой стабильный но он может дать немножко раскачку в ближайший месяц может вам у вас может появиться ощущение что то ли партнеры отклынивают, то ли вследствие какой-то общей мировой, общей какой-то кризисной, скажем так, ситуации, что-то немножко идет не с той скоростью, это вас насторожит. Это вас может насторожить в том случае, если вы очень болезненно зависите от денег, если очень вы привязаны прямо вот, вы привыкли жить в каком-то слое и прямо вот вы заложники. Почему я так говорю? А вот такая карта заложническая какая-то, вот немножко она есть. Я вам хочу сказать, у вас все очень даже неплохо. Почему? Потому что у вас камень Марса лежит, у вас есть поддержка, еще поддержка может от родственника, поддержка от мужчины. Вы умеете перестра... перестраиваться на ходу, какие-то подстройки делать. То есть родня очень сильна. Кстати, вот этот камень больше лег к вам, лег к вам, он связан с родительской темой или с какими-то новыми детьми или с новыми членами семьи. Ну, на всякий случай, вот так говорю. И вообще, какие-то романтические отношения тут светят. Вот если вы загадали про любовь, романтические отношения, только очень сильно, если это новая будет встреча, такой совет, сильно не взваливай на этого человека, неважно кто он или она, не взваливайте на нового человека какие-то очень такие планы у себя в голове или попробуйте на третьем свидании что-то обсудить и прощупать ну как сказать прощупать политику человека интересны ему и, или интересны ей вот ваше направление скажем так ваши идеи ваши какие-то чуть-чуть идеи фикс и давайте посмотрим сюда но вообще дракон камень дракона это очень важно Пока все, что у тебя связано с домовладением, с квартирой, возможно, вот как есть, так и оставляй. Вот тут не надо какие-то изменения делать. Можно только делать изменения. Все, что касается изучения документов, соблюдения инструкций, изучения, еще раз скажу, вообще, подписания каких-то договоров. То есть, возможно вам вот в ближайшее время, как я сказала, может быть что-то пойти не так. Но даже если там немножко пойдет не так, это вам пойдет на плюс. Вы в этом больше разберетесь, вы захотите в этой нырнуть, узнать ху из ху и что для чего. И поэтому вот так прокатился камень глаз. глаз, глаза, глаз дракона. Обрати внимание, что там в бумагах, обрати внимание. Вот такая подсказка. И подсказка из бабушкиной шкатулки для цифры 2. Во вторник помоги другу или подруге. Не спеши влезать в долги. Если время тянется, умей подождать. Вот так. Подождать, не спешить. Тут стабильность, она уже есть. Вы уже, ваш вагончик, ваш поезд... Он правильно, на правильных рельсах катится вперед. Вот такая тут подсказка. И Теперь на повестке момента у нас цифра 3. Что ж нам дает цифра 3? Цифра 3 дает и всплеск, и может быть потерю, или опять нахождение. Цифра 3 дает и любовь, и свидание, и потом как-то непонятно. Карта Луны перевернутая. Тут может быть и обман, и самообман. Я бы сказала, что ближайший период, или вот тот период, который вы загадали, он, скорее всего, конечно, от любви, первое какое-то начало тут с любовью связано, а потом вы будете спасаться работой, монотонностью работы. Может быть, что-то наконец-то начнете в жизнь притворять как своего ребенка, как свое детище, какой-то, сейчас скажу, творческую линию проработать, наконец-то, свои таланты надо в жизнь выпускать, вот это тоже ваши дети. То есть я хочу сказать через... Три недели, обрати внимание, или ты обманив, обманываешь, или тебя обманывает. Вот тут обрати внимание. Вообще с карты, я бы сказала, цифра 3, дорогие мои. Сегодня для вас лежит карта противоречива. То есть, смотрите, чаша полной любви и попозже чаша перевернутая, как будто... Мы ломанулись, мы приблизились, но получили что-то не то. И такое, знаете, разочарование. То есть к цели мы не пришли. Это не цель, это не тот человек, возможно, разочарование. И потом через любовь, пожалуйста, не нагородите каких-то гор, ненужного вранья, чтобы заполучить какого-то человека. Я бы вот так сказала. И, и что нам Ленорман говорит... Что-то судьбоносное происходит у вас в любви. Дорогие мои, если у вас в любви вот, камень чертика с вашей стороны вышел, да? если у вас похожие истории, вот, начало хорошее, конец какой-то печальный или кратковременные, такими кусками идут отношения вообще в любовях у вас, да? Тогда, возможно, вам надо обратиться ко мне, потому что крест он или заканчивает отношения, или вообще то показатель какой-то фатальности. Да? Обрати внимание и на свое здоровье, и на древо своей жизни. Что такое древо? Это и родственники, и, может быть, надо, если человек сильно подвел, если вас поджимают сроки где-то рождения, может быть, обратите внимание на эту тему. Что с этим делать? потому что вообще посмотрите одно закончилось крест как похороны похоронили а дерево растет растет растет цветы и плоды на нем то есть жизнь идет ой что-то попало, извиняюсь жизнь идет жизнь продолжается не сломись не ломайся на каких-то ситуациях которые пошли не по твоему сценарию я бы вот так вот сказала да и подсказка тут из бабушкиной шкатулки не перемудри в том, что просто. То есть сильно какие-то лабиринты внутри сокращай, да? Лучше освещай и разглядывай. Изучай то, что вокруг. Может быть, что-то ты не видишь, кого-то хорошего ты не видишь. В цифре 3 лови подсказки. Вот, пожалуйста, как интересно совпадение. То есть ближайшие цифры 3, 13 и 23, календарные. Лови подсказки. А возможно, даже в 3 часа дня у вас произойдет какой-то а в ближайший тот срок, который вы загадали, в 3 часа дня произойдет что-то важное. Какой-то сигнал вам или вот какой-то знак судьбы. Вот, дорогие, были вам такие тут подсказочки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до встречи.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 Также объясню вашу программу на данную жизнь, именно программу, которую надо параллельно своим интересам и своим планам проводить,